Здравствуйте, дорогие наши участницы программы женское еврейское лидерство России и Беларуси, участницы и выпускницы и все активные женщины проекта кешек Сегодня мы с вами встречаемся на вебинаре, тема которого быть собой, право или привилегия женщины. Мы проведем его для вас мы, я, Елена Красильщик, руководитель программы женское еврейское лидерство Россия, и мои коллеги. Ира, представьте, пожалуйста, Оля. Ольга Краско, председатель проекта Кэшер в Беларуси. Ирина Склянкина, Россия, Тула, руководитель отдела еврейского образования. Добрый вечер. Конечно же, очень-очень рады видеть вас сегодня. Почему такая тема и почему именно сегодня? потому что сегодня начинается акция «16 дней против насилия». Началась это впервые, эта акция началась 30 лет назад, именно 25 ноября 1991 года по инициативе Центра глобального лидерства женщин при Организации Объединенных Наций. В последние годы название акции звучит как «16 дней активных действий против гендерного насилия в отношении женщин и девочек. Сегодня эта кампания э, охват, проводится в более чем 187 странах, охватывает 6 тысяч организаций и 300 миллионов человек. Почему 16 дней? Потому что начинается акция 25 ноября в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и заканчивается 10 декабря в Международный день прав человека то есть действительно 16 дней. При запуске кампании охватывалась двойная цель – повысить осведомленность о гендерном насилии и добиться того, чтобы насилие в отношении женщин признавалось нарушением прав человека. К 2016 году, спустя 25 лет с начала реализации кампании, удалось повысить осведомленность, однако нам еще предстоит признать насилие в отношении женщин нарушением прав человека. Примечательно, что в этом году акция «16 дней против насилия» охватывает и дни, когда мы празднуем Хануку. И так уж заведено у нас в проекте Кешер, что мы, даже поднимая и обсуждая вопросы, актуальные для современности, обращаемся к истории и традиции еврейского народа, говорим о людях и событиях Танаха с проекцией на нас, нынешних. Ищем связи, проводим параллели. И у меня вопрос, Оля, Ира, к вам. Можете ли вы найти какую-то связь между этими двумя событиями? Акция «16 дней против насилия» и праздник Хануса, Ханука, которые, казалось бы, так далеко относятся друг от друга во времени. Лена, я думаю, конечно, можно найти связь, потому что эм, мы... Оля. Ой, Оля. Где у нас Оля? Оля выпала из конференции. Тогда, наверное, я? продолжу я. Оль, вы здесь? Mm -hmm. а, связь, конечно, можно найти. да? Мы всегда ищем параллели в еврейской истории. За что боролись на хануку? Давайте вспомним вместе. За право да, право, оставаться, еврейским право оставаться в своей религии. Да? Право быть yeah. евреями. Право соблюдать свои обычаи. Право быть равным другим. Да? и Не, не хуже. И, и право не быть в каких-то рамках. Да? То же самое мы говорим про 16 дней против насилия. Что такое насилие? Это когда тебя ущемляют в чем-то разными способами: физическим, психологическим, экономическим и прочими. Да? И вот как раз в этом мы можем найти параллель. И поэтому, конечно же, мы будем говорить о женщинах, о наших правах быть собой и что это такое. И мы будем говорить о том, что на Хануку в этом году мы делаем особую свечу сесть женщин. Да, мы зажигаем ее в честь женщины, чтобы женщина могла выбрать для себя свою дорогу. Сейчас у нас много возможностей, да, не то, что во времена Хануки, все-таки женщины были тогда ограничены, мы об этом поговорим. И нужно использовать свои возможности свой потенциал. Да, замечательно, спасибо. Как всегда, очень интересно, мудро и правильно. Итак, право быть, э, быть собой, право или привилегия женщины. Но чтобы продолжать, давайте все-таки разберемся с понятиями права и привилегия. Может, девочке кто-то сможет дать определение, как они понимают, что такое право, что такое привилегия? Вы можете или сказать устно вслух, или записать в чате. А можно право – это установленная возможность осуществлять какие-то действия или ну, пользоваться, пользоваться своими возможностями, установленная написанная на бумагу, установленная законом. А привилегия mm. – это поощрение, может быть, разово. Ясно. Кто-то еще? Mm. Девочки, ну, можно свои... я? Да. А, ну, я считаю, что… Ну, я вот начну с привилегии. Mm -hmm. Мне кажется, что привилегии – это что-то больше, чем положенное. То есть какая-то льгота, говоря современным языком. Uh -huh. Не только, ну, может быть, это не то, что поощрение, там, премия, это то, что а, позволено больше, чем кому-то, или разрешено больше, чем кому-то, или человек даже а, какую-то возможность имеет больше, чем кто-то. А uh -huh. право это неотъемлемое, то, что не только юридическое, например. Там, я uh -huh. имею право на что-то, там, на жизнь, на образование. Там на получение медицинской помощи. Право – это то, что человек, он может даже его использовать, а может и не использовать. Mm. Ну, во всяком случае, он знает, что у него есть. Да, да. есть, но где-то там оно гуляет. Гуляет. <смех> оно записано. Спасибо. Немножко обобщу. Да? Конечно, так назвав вебинар, мы с девочками не могли не обратиться к соответствующей литературе. Да, я, поскольку преподавала латынь студентам ЮРФАКа, Помню, что первая фраза, которую мы заучивали, звучала как Юс est ars boni et «Право – это искусство добра и справедливости». Именно так считали юристы Древнего Рима, которые заложили основы современного права. И если следовать их логике, то право и все, что с ним связано, то есть государство, суды, полиция, чиновники, юридические вузы даже, должны делать наш мир добрее и справедливее. Наверное, вот дать четкое определение, что есть добро и справедливость, достаточно сложно. Но в общих чертах у нас всех есть понимание. Да? И мы понимаем, что задача права вывести это общее понимание в четкие правила, правильно, как отметили девочки, да? благодаря которым мы сможем понять, что и в какой ситуации нужно делать, проверить, же, как исполняется объявленное государством или какой-то иной общественной системой правой, окажется не так сложно. Надо лишь проанализировать, написано ли это право или правило в законе, отражены ли в нем действительно требования добра, справедливости и разумности, и как оно работает в действительности, то есть в обществе. Но, к сожалению, так получается не всегда. И об этом свидетельствуют факты. Если мы возьмем сферу безопасности, то на сегодняшний день в странах и в России, и в Беларуси декриминализированы побои в семье. То есть домашний тиран может несколько раз заплатить штраф, прежде чем понесет уголовное наказание. Нет закона в наших странах о домашнем насилии. И даже отсутствует охранный ордер, документ, не позволяющий агрессору приближаться к жертве по решению судьба. До сих пор распространено сексуальное насилие, ответственность за которое возлагают в нашем обществе чаще на жертву мол, сама напросилась, и из-за этого только 15% потерпевших женщин обращаются в полицию. В большинстве случаев при этом насильником оказывается знакомый или родственник жертвы. Отдельно стоит репродуктивное насилие. Мы видим, слышим попытки государства запретить аборты и навязать всем без исключения роль матери вместо поддержки самого материнства и борьбы с трудовой дискриминацией. Живущие в России женщины, преимущественно на Северном Кавказе, все еще не имеют базовых прав на безопасность и неприкосновенность. Если мы возьмем сферу финансового благополучия, то всем нам известен феномен стеклянного потолка, и кто бы что ни говорил, он до сих пор сохраняется. Женщины действительно часто не могут пробиться на высокие управленческие должности, как в коммерческих компаниях, так и в органах власти. Процент женщин очень мал. Зарплата мужчин в среднем выше зарплаты женщин на 30%. Причем такое неравенство встречается в пределах одной должности. Матери-одиночки – одни из самых бедных людей в стране. Остро стоит проблема неуплаты алиментов со стороны отца. Женщины, знаем мы, наравне с основной работой вынуждены заниматься неоплачиваемым домашним трудом воспитанием детей, уходом за пожилыми родственниками. Мужчины занимаются этим намного меньше. Мы не говорим, что они не занимаются, но все же надо признать, что намного меньше. Ну и, конечно, в целом в обществе популяризуются гендерные стереотипы. Вот такие наши права. Вроде бы есть, а больше вроде бы их и нет. Как не вспомнить здесь высказывание Джорджа Карлина, американского актера-комика, известного своими высказываниями на многие острые темы. Права – это не права, если кто-то их может забрать. Это привилегии. А привилегии, как мы знаем, являются условными и могут отозваны, в то время как права являются неотъемлемыми и не могут быть отозваны. Идем дальше. Лена, спасибо. Меня слышно, я надеюсь, да? Слышно, Олечка, да. Ты обратно с да. нами. Вообще, да, действительно, мы говорили о том, что многие сотни лет женщинам отводилась такая единственная роль – хранить домашний очаг, рожать, воспитывать детей. Но вот в середине 20 века вроде все изменилось, да? Но тем не менее, в 1968 году Евгений ютушенко напишет такое стихотворение. «Как получиться в мире так могло, забыв про смысл ее первопричины, мы женщину сместили, мы ее унизили до равенства с мужчиной». Какой занятный общество этап, коварно подготовленный веками. Мужчины стали чем-то вроде баб, а женщины почти что мужиками. Ну смотрите, один из результатов подобной эволюции, изменений. да, Мы женщину сместили, мы ее унизили до равенства с мужчиной. Но с тех пор э, немного изменилось. Да? Оба пола по-прежнему испытывают ролевой прессинг, как Лена уже говорила. Но несмотря ни на что, мужчины вовлекаются в семейные дела, а женщина массово выходит в общественное пространство. Но раньше существовало достаточно такое узкое понимание женского предназначения. Это уборка женщина, жена, мать. Но сейчас женщина в современном обществе. Это не только жена и мать, но и лично со своими потребностями, желаниями. Но социальная роль женщины в современном обществе совершенно иная и уже точно не ограничивается списком от жена, мать, уборщица, домашняя хозяйка и так далее. То есть убеждение, что женщина должна быть домохозяйкой, да, тоже считается устаревшим. И кажется, Сегодня, почему мы вдруг начинаем говорить о правах женщин? А, то есть для чего, в том числе о праве выбора, нет смысла? И все-таки. Давайте начнем, наверное, с истории. И поговорим о том, было ли у женщин в далекие времена право на выбор. Так вот, в глубоко так, патриархальных обществах подавляющее большинство женщин не выходили за пределы а, такой поощряемой обществом роли матери-хозяйки дома. Тем не менее, обычно общественная структура, она подразумевала некоторые иные роли, в том числе такие, в которых женщина могла заниматься определенной интеллектуальной деятельностью. Но рождение вот в царской, жреческой такой или академической семье иногда способствовало отходу от традиционного такого жизненного пути. А традиционный жизненный путь был такой – девочка, невеста, жена, мать. Вот в круг иных женских ролей выходили жрицы, монашенки, писцы, гетеры, ведьмы. Да? Это тоже как бы были гендерные такие роли. А во время поздней античности, ну примерно 3-4 века, женщины иногда могли порой скажем так, с трагическими последствиями избрать роли философов и учителей. Но вот Относительно свободы отличались культуры Междуречия и Египта. Ну, в Древнем Египте, давайте начнем с Древнего Египта, по описаниям Геродота, женщины могли распоряжаться собственностью и торговать. Самым первым, кстати, писателем, чье имя осталось в истории, я говорю писатель в мужском роде, был не прозаик и не поэт, а женщина. То есть самым первым писателем, самый первый литератор в истории человечества была поэтесса. Ее неозаглавленные такие религиозные сочинения, ну, обычно они называются гимны Кеннани, являются одним из древнейших примеров авторской литературы в письменной истории. И вот эти гимны считаются также первым случаем использования рассказа от первого лица. В 1926 году английский археолог, Сэр Леонар Пулли раскопал полупрозрачный или алебастровый диск, на котором была изображена жрица, которая совершала обряд ритуального возлияния. Ну вот этот диск хранится, вы видите его на экране, в музее Пенсильванского университета. И на обратной стороне диска сохранилась клинописная надпись «Супруга Наны, дочь Саргода». То есть это Акадская царевна и верховная жрица лунного бога Наны. Ну, конечно, гимны э, богом слагали до нее, но их авторы оставались неизвестны. Так вот, вот, стихи Энхидуаны, так ее звали, первые неанонимные поэтические произведения в истории человечества. И ее гимны всегда начинались от первого лица «Я Энхидуана». То есть она как бы подчеркивала тем, кто она является, да, то есть свое право. Женщины в египетском государстве были наделены такими правами, о которых римлянки и гречен, греченки того времени могли только мечтать. Египетские женщины вели довольную свободную жизнь. Нет, они, конечно, не были феминистками но имели свое положение в обществе. Египтянка, например, помогала своему мужу в управлении домашним хозяйством, могла работать и учиться. Они владели землей, могли быть инициаторами развода, вести свое дело, работать писками, правительцами, жрецами, продавцами, врачами, и не буду перечислять так далее и так далее. Вот среди наиболее, кстати, престижных профессий, которыми обладали женщины Древнего Египта, была должность охранника или смотрителя важных документов, записей и предметов. Ну, кстати, вот это дело считалось, оно так и называлось, женское дело. И вот это широкое устранение э, этой профессии получило в период правления 12-й династии Среднего царства, это э, до нашей эры, э, 2 первый 1 -й век. Вот. И там пишут, пишут о том, что в то время замков и ключей, замков и ключей как таковых не было. Собственно, защищали печатели. Например, у вас был какой-то папирус с важными записями, Приходил мужчина, это доверялось делать только мужчинам, не женщинам, закрывал его официальной печатью и отдавал на хранение женщине. Mm -hmm. Только женщина могла хранить. Работали женщины и врачами. Историкам известно имя одной из первых женщин-врачей Песешет, это около 2500 года до нашей эры. А она, по мнению ученых, она возглавляла медицинскую школу в городе Саисе, где находился храм, посвященный богинице Литинце Мняид и носила титул «Супруги бога Амона». Интересно, что первыми пивоварами и портными в древнеегипетском государстве были представительницы слабого пола. Египтянки управляли текстильными фабриками и пивоварнями. В росписях, в надписи, которые встречаются в гробницах фараонов, изображены женщины, работающие на таких предприятиях, а также осуществляющие надзор за производством и распределением товара. То есть в Древнем Египте, если женщина не хотела быть домохозяйкой, она могла чем-то заниматься, могла стать музыкантом, исполнительницей обычных или ритуальных храмовых танцев, храмовой певицей э, и э, владеть теми профессиями, которые я перечислила раньше. В Древней Персии, Положение женщин было совершенно иным, нежели в современном Иране. Женщины пользовались уважением и часто занимали значимые должности при царском дворе, в министерствах, на военной службе, в казначействах и других административных органах. Женщины могли владеть землей, вести дела, свободно путешествовать самостоятельно, а в случае женщин царской крови проводить собственные заседания, совета по вопросам даже политики. И вот такое высокое положение женщин поражало греков и римлян с их патриархальным строем. Надписи на табличках, которые найдены в Перцеполе, также свидетельствуют о том, что мужчины и женщины занимали равные должности и что вообще очень интересно, получали равнозначную зарплату. И, кстати, относительно недавно ученые провели тест ДНК. До гендерную принадлежность останков воидов, которые были погребены э, 2000 лет назад. Так вот, анализ показал, что некоторые из них были женщинами. Персидские воительницы храбро сражались наравне с мужчинами, а имена некоторых из них дошли до сегодняшних дней. То есть жительницы древней Персии участвовали в войне, получали пособие по рождению ребенка, а также имели право на жизнь в партнерстве с мужчиной без брака и вести религиозные церемонии. И вот одной из самых известных женщин-полководцев, кстати, отнюдь не единственной, была Пантея Артешбош, да, вы видите ее на слайде, жена военачальника и сама, сам, так, выдающийся воин. Вот период правления Кира Великого в VI веке нашего времени уже, она прославилась в качестве военного командира. После завоевания Киром в Вавилонской империи, Пантея и ее муж создали армию летних воинов, известных как бессмертные. Ну, их было 10 тысяч солдат, как только один воин погибал, его место тоже уже занимал другой, и Пантея ими руководила вместе с мужем. Социальное положение женщин в Древней Греции, большинство греческих полисов было примерно одинаковым, и оно было значительно ниже, чем положение мужчин. Вот у древних афинских женщин не было выбора, так скажем, в выборе образа жизни. Те, кому посчастливилось. Родиться в таких благополучных семьях, то есть старских семьях каких-нибудь или в таких семьях зажиточных. Они могли ну, немножко читать, играть на музыкальном инструменте, иметь рабов, которые выполняли повседневные дела по дому. Но для женщин было незаконным голосовать или владеть имуществом, и они не могли ни выбирать, за кого выходить замуж, ни владеть чем-то ценным. То есть, понятно... Кроме своих украшений. В древних Афинах обязанностью женщины было оставаться дома, хорошо выглядеть и иметь детей. Ее жизнь была сосредоточена на домашних обязанностях и заботе о семье. И женщины в Греции были ограничены в своих правах и сталкивались с сильнейшим общественным порицанием, если пытались вмешаться в им сферы жизни. В то же время жесткие ограничения сочетались с наличием весьма передовых прав, например, какое? С возможностью развести с супругом в случае его измены и получить назад свое предало. Ну что в античную эпоху было вообще не, далеко невозможно не во всех государствах. Теперь обратимся к Спарту. А Спарта, вопреки стереотипам, которые владе, у нас есть, женщин, положение женщин в Спарте было куда лучше, чем в афинской демократии. Женщины полноправно распоряжались жизнью в городе, имуществом, безопасностью, свободно заменяя мужчин во времена военных действий. Могли разводиться и не терять при этом состояние. И с детства развивали физическую силу. Спартанские женщины и девушки могли вступить в разговор с посторонними мужчинами, не боясь ничьих замечаний и косых взглядов. А некоторые спартанские брачные обычаи шокировали других Эллина. Ну, в частности, приведу пример, согласно законам Ликурга Пожилой спартанец, женатый на молодой девушке, внимание, очень интересный факт, мог привести к ней молодого человека по своему выбору и воспитывать зачатого от него ребенка. Что-то это мне напоминает. Если мужчина не хотел вступать в брак, но хотел иметь детей, он мог по согласию зачатить их женой другого спартанца. Одна женщина могла быть женой сразу нескольких братьев. Дети, рожденного такого союза, считались их общим достоянием. Если жена родила спартанскому гражданину достаточно детей, он мог отдать ее другому, чтобы она родила детей ему. Ну, вот тут, вот, кстати, такой момент, что спрашивали ли при этом мнение женщины, история об этом у младшего. Ксенофон ну, писал, что спартанки приветствовали это, потому что получали возможность управлять двумя домашними хозяйствами. Современные историки отмечают, что свобода женщины представляет собой вот не два, едва ли не самое такое парадоксальное порождение спартанского тоталяризма. Их остроумные такие лаконичные изречения, они вообще вошли в историю. Вот рассказывают, что когда спартанку схватили враги и спросили, что она умеет делать, женщина ответила «быть свободной». Когда же ее заставили заниматься трудом недостойной свободной, как она посчитала, она покончила с собой со словами «ты пожалеешь, что прикупил такую вещь». Теперь Древний Рим. Древнеримская цивилизация на позднем этапе а, была куда менее патриархальной, чем древнегреческая. Женщины были допущены к образованию, своему образованию, образованию своих детей, увеличивая тем самым сферу своего влияния. То есть помимо владения землей, и, а, они могли еще, имели возможность участвовать в судебных разбирательствах. Так вот, женщины в Древнем Риме наделялись всей полнотой прав свободных граждан. Они наследовали, распоряжались имуществом, заключали сделки, вели торги, могли открыть собственный бизнес. И многие римлянки, кстати, занимались благотворительностью, организовывали общественные работы. И о том, что некоторые римские женщины активно занимались бизнесом, в частности строительным бизнесом, мы можем судить на клеймах на кирпичах, поскольку в Древнем Риме было принято, ну, не только в Древнем Риме, но и, кстати, и на Руси, было принято митец керамику клеймами. И потому, когда женщина управляла каким-либо производством, ее имя было зафиксировано на кирпичах. Также известен случай, когда женщина была хозяйкой текстильного производства. И здесь речь идет о Домице и Липиде, которая в первом веке нашей эры обладала огромными богатствами, в том числе имела многочисленные поместья, а также зернохранилище путяло, где хранились государственные запасы зерна, которые привозились из Египта перед отправкой в Рим. Были обнаружены и свинцовые трубы с женскими именами, которые использовались для канализации и водопровода. И вот все это говорит о том, что женщины в Древнем Риме, в частности в имперское время, активно участвовали в экономической жизни. Что же с политикой? Так вот, помимо экономики, женщины в Древнем Риме принимали также активное участие в политике. Например, они могли заниматься предвыборной агитацией, о чем свидетельствуют надписи на стенах Помпеи. Также известен уникальный для античного мира случай массовых выступлений женщин, носящих протестный характер. Например, в 42 году до н.э. римский триумферат принял решение обложить налогом 1400 богатейших женщин империи для того, чтобы покрыть военные расходы. Буквально разгневанные женщины – Избрали Гортедзию, дочь Квинта Гортезия Гартала, чтобы та представляла их интересы перед реувератом на Римском форуме. И вот э, речь, которую он там произнесла, позднее сократила и перевела Пиан. То есть он цитирует ее следующим образом: она вышла и сказала: почему мы должны платить налоги, но не иметь возможности получать награды, власть, государственные должности, которые достаются вам. Потому что такое военное время, скажете вы, а когда не было войны, и когда женщины, облагаемые налогом, освобождались от своего пола, становились равными мужчинами, такое было? Нет. И надо сказать, что после этой речи, это очень краткая такая, краткая речь, она была гораздо больше, на следующий день, вот власти решили сократить налоги. Сократили число облагаемых налогов женщин до 400. Представить себе подобный расклад в Афинах, Сиракузах или Каринфе, было, так скажем, просто невозможно. Уже этот факт говорит нам о том, что в Древнем Риме женщины интересовались политикой и при должном желании могли принимать в ней как прямое, так и косвенное участие, то есть имели право. Необходимо также отметить и тот факт, что история Древнего Рима знает случаи фактического правления женщин. Как правило, это были либо жены, либо матери римских императоров, которые управляли государством во время походов мужей, или наступление совершеннолетия сыновей тоже управляли. Ну вот профиль некоторых из них, например, жены Марка Антония, Пульвия украшал римские монеты того времени. Великие географические открытия сделали с европейской культурой то же, что и освоение плуга и, и украшение дикой природы. А насилие над племенами с другой экосистемы превратило носителей европейской культуры в насильников, в собственном обществе и в семьях. Женщины, принимавшие активное участие в управлении семейной жизнью, семейным делом или городом во времена колониальных войн перестали иметь влияние. Как только мужчины вернулись из длительных поездок с богатством, которые ну, добыли обманом или уничтожением себя подобным, так сразу они стали занимать важную роль, а женщин отправили э, именно ту роль, которая предназначалась ей на кухне. Да? В редких заметках странствующих орденов в Америке или Африке можно заметить чуткость интерес к носителям идей, в которых нет места гендерным стереотипам в борьбе за власть. Ну вот Есть э, замечательное христианское произведение «Деяния Павла и Феклы» который рассказывает об ученице апостола Павла Фекле, которая действовала за рамками того, что было предписано женщинам, активно проповедовала и была заметным миссионером. И хотя в деяниях Павла Фекла фигурируют как великие такие персоны, Среди 12 апостолов нет ни одного человека женского пола, несмотря на количество мучениц и проповедниц в раннем христианстве. И, кстати, вот именно эту тенденцию пытались сломать субфражистки в конце 19 века, когда предложили свое прочтение Ветхого и Нового Завета. Ну, я не буду касаться сейчас еврейской истории, потому что обычно мы говорим о роли женщины в еврейской истории, но я думаю, об этом нам сейчас расскажет Ира. Ира, как же, что же было в еврейской вообще истории? Да? Какое же женщины право или а, привилегии? Оль, спасибо вам большое. Ну, еврейской истории вы немного коснулись, да, потому что мы поняли, что все апостолы были евреями. И вот мне интересно, не знаю, к сожалению, владею информацией, может быть, Фёкла тоже была, собственно На, говоря, из -за... нашей женщины. Да, ну, да, надо будет посмотреть, честно говоря. Надо вот, будет и, посмотреть, и, и, да? И вопросом. да? Да, ну, как мы знаем, что еврейская традиция достаточно патриархальна, и то, что до нас дошло о древних временах, написано тем мужчинам, мужчинами в трудах, предназначающихся для мужчин. И известно нам то, что социальная активность еврейских женщин до нового времени была ограничена. Да, огромное значение передавалось женщине в семье, как носительнице традиции, особенно в эпоху ассимиляции. Но имущественные права э, женщин были все-таки защищены. Вот это началось как раз в период Талмуда. Что было у еврейских женщин, чего не было у других? Давайте вспомним вместе. Особая такая бумага. Кто-нибудь помнит? Сейчас, да. Что защищало женщину в браке? Ктуба. Ктуба, спасибо большое. И что же там написано? Расскажите, пожалуйста. Ну, дословно я не знаю, что там написано, Примерно, потому что просто у меня суть, такой да? нет, что, такое, кто, бада? Ну, то, что она имеет право на денежное содержание в две mm -hmm. сотни ЗУС, по-моему, и муж обязан радовать жену, особенно в первый mm -hmm. год семейной жизни, не должен уезжать далеко куда-то в командировке, должен ей дарить подарки на каждое новомесячье обязательно. И естественно она имеет право на удовольствие в супружеской жизни. А если нет, она может пожаловаться на него. Спасибо большое, Бори. То есть таким образом мы видим, что Кутуба что стремилась сделать, она защищала права женщин, да, и писала, прописывала, что должен делать жених, обязанности жениха и потом дальше мужа. И что интересно, если брак распадался, да, то есть в таком случае тоже женщины должны поддержать. Да, да, материальное положение женщины было защищено. И в начале третьего века закон уже вышел, который запрещал брать женщину против ее воли, а чуть позже еще закон, который запрещал многоженство. То есть тоже мы видим, что права женщин становились все лучше и лучше. Вот. И еще что интересно, если муж уходил на войну, он должен был оставить жене разводное письмо. Потому что мы знаем, что сколько таких пропавших без вести. Да? И жена получается в статусе непонятно кого, соломенной вдовы. Что Вон и не осталось. Да, без гетто, да, без разводного письма она не могла выйти снова замуж. И вот тоже ее право э, свою личную жизнь построить было защищено законом. И вот такое письмо муж оставлял. Еще Тора что обязывает? Э, как вести себя мужа с женой обязывает Тора? Запрещает ее оскорблять, обязывает быть доброй, советоваться во всех домашних делах. Вот. И еще смотрите, что очень интересно, как вы думаете, что повышает статус человека в еврейской общине очень сильно? Какой человек в еврейской общине считается очень важным, уважаемым? Что он должен уметь, может быть, что-то должен знать особенное? Ну, не стесняйтесь. Это же, конечно, владение еврейскими первоисточниками, в том числе и Талмудом. Да, это делает его важным человеком, значимым и самостоятельным в религиозной жизни. Ну, и как мы знаем, Талмуд нам говорит о чем, что, в принципе, женщина очень бесполезно, да, и часто высказывается о женщинах, нелицеприятно. приятно, и в такой обстановке, конечно, реализовать свою тягу к знаниям женщине было, было очень тяжело, хотя мы знаем о женщинах-пророчествах, которые были, да, ну, мудрецов среди них не было, но все же нашлась одна женщина. Как вы думаете, как ее звали? Двора. Двора пророчится, спасибо большое. Мы сейчас чуть позже о ней поговорим. А женщина-ученая у нас все-таки одна была. Она была исключением. Было 2000 мудрецов в Талмуде, которые описываются, и среди них одна единственная женщина. Вот о ней говорят как о религиозном авторитете. Кто-нибудь помнит, как ее зовут? Если ты сейчас только назовешь, сразу все ее вспомнят. Бывает так, конечно. что как-то вот какой-то ступор наступает, да. Все знакомы Снялись. с ней, конечно, да. очень хорошо. Но Мирья вроде ученой не была. Она была тоже пророчицей, да, как и двор, все, все верно. Да. Ну, как религиозная, она учила женщин Тори, У нас есть такой, да. Но вот в Талмуде у нас только одна женщина фигурирует. Мирьям была пораньше в Торе. Брурья. Не будем целовать голову, да. Имя Брурье вам знакомо? Да. Если нет, то мы сейчас с ней познакомимся еще поближе. Что они нам говорят о Гада? Что она была не только красива, хорошо вела хозяйство, но была сердечной, душевно чиста и очень умна. Рассказы о ней содержатся в Талмуде, в других ровенесических текстах. Что нам о ней известно? Она жила в начале II века, да, как, раз, как раз эпоха Талмуда. Была дочерью великого раби Ханани Бен Терадиона. Он, к сожалению, умер мученической смертью и... О нем мы вспоминаем, когда читаем каждый Йон-Кипур молитву Эли Эскар. Вспоминаю этих. К сожалению, брат и мать Брури тоже погибли насильственной смертью, а сестра ее была уйдена в Рим, где должна была вести жизнь публичной женщины. Вот, смотрите, давайте прочитаем тексты, чтобы лучше понять, кто такая Брурия. Э, Кто-нибудь хочет прочитать? Давай я прочитаю тогда. Давай, могу я. А ну, Спасибо. Юль, давай, ты любишь почитать. Однажды Брури и ее брату задали один и тот же вопрос, но их ответы были а, диаметрально противоположны. <как> На это Раби Егуда бен Баба сказал, дочка Раби Ханании учит лучше, чем его сын. Когда Раби Йоси а, Галилеянин спросил ее, какой дорогой нужно идти в лот, она высмела его глупый ты, Галилеянин. Разве мудрецы не учат не говорить много женщин? Ты должен был спросить. Вот как? Что мы тут видим? Ну, какой, здесь... Как, какой да. вы тут увидели брурию? просто интересно. Ну, то есть ну, она выразилась... Отношения мужчин к... Ну, женщине в некоторой степени. Молодец. То есть подчеркивает тот факт, что женщины не считают, заведомо не считают настолько же умными, насколько умны мужчины. Хотя в этой ситуации мы видим совершенно история наоборот. Вот да? такой поздний мудрец Араби Йохана. он сказал, рассказывал Абрули, что она за один день выучила 300 законов от 300 учителей. И об этом он говорил в контексте упрека другому раввину, который самостоятельно сказал, что выучит определенный отрывок за три дня, он сказал, что Брури со всем ее умом не могла это выучить за три года. То есть в данном случае, как и в первом тексте в нашем, подчеркивается, что Брурия не просто умная, а была умнее многих других, в данном случае мужчин, потому что, может быть, и были женщины, которые изучали Талмуд в то время, но до нас они, к сожалению, их имена не дошли. И факт о них, вот единственное, Брурия. По поводу раввины тоже интересно, да? Она, получается, его наставляет, раввин, который Йоси Галилеянин, и ставит под сомнение легитимность требований вообще не разговаривать с женщиной. Да? Вот мы видим, разве мудрецы не учат, не говори много женщине. Поскольку ее слова, оказывается, имеют большую ценность, чем его, она доказывает свое превосходство в остроумии. И получается, что общее познание Брурии, он же ее спрашивает, а не она его превосходит, в данном случае тоже эрудицию раби Йоси. То есть женщина отличалась не только умом, но и сообразительностью и достаточно острым языком. Чувством юмора. Да, чувством юмора. Uh -huh. а, у нее был муж а, у Брурия, его звали Раби Мейер, он был другом-учеником Раби Акивы. Он часто советовался с женой, она ему подсказывала самые хитрые галактические постановления. Но, возможно, не всегда ему это нравилось, потому что она брала верх над ним в, том, в интеллектуальных спорах. И, возможно, он затаил на нее обиду. И вообще, мужчинам не нравились ее амбиции. Хотя они были мудрецами, но мы все знаем, что мы все люди. да? И бывает, что и зависть, и конкуренция, и хочется устранить своего соперника. Если бы это был мужчина, можно было как-то смириться с а женщиной. Конечно, в те времена, наверное, смириться было очень тяжело. И Раби Мейер захотел доказать свою правоту в Рурье. Давайте посмотрим, что же он сделал. Кто может зачитать? Не стесняйтесь. Ну, моя да очередь, видимо. Хорошо. <связывая> <связывая> <связывая> Брурия всегда возмущалась фразой, которую мудрецы Талмуда часто повторяли. Женщины легкомысленны. Это можно трактовать во всех смыслах. Что сегодня женщины забывают о том, о чем говорили вчера. Что женщины легкомысленны в своем поведении. И что женщины очень легко меняют свои убеждения и поэтому на убеждения женщин не следует полагаться так же основательно, как на убеждения мужчин. Еще при жизни ты убедишься в справедливости этих слов, ответил Брури и Раби Мейер. О дальнейших событиях существуют две версии. Первая – он ушел с сестрой ее. Недаром Раби Мейер с первого взгляда был восхищен девушкой, и стали они жить на две семьи. Если женщины – существа столь умные, то это не должно было обидеть брурию по другой версии муж попросил одного из своих учеников соблазнить брурию долго она не подавалась но наконец уступила после этого брурия с горя повесилась араби мейер а, у меня не видно закораживает а я сейчас уберу араби мейер Раби -Мей. тогда со стыда бежал и больше не женился видите, какая история, да, получилась? То есть, а, ну, как вы думаете, о чем она говорит? Почему эта история, можно сказать, несчастливый конец? Ну, не стесняйтесь, какие могут быть предположения? Ну, погибла мудрая еврейская женщина, как минимум. Горя дома. Юль, почему, да, да? Горе вот, это... от ума. То есть получается, вот этот интеллектуальный поединок, да, в котором она поняла, наверное, что вот этот ученик, если это вот вторая версия, да, был орудием в руках ее мужа, а между учителем и учеником отношения должны быть немножко другими, доверительные. Возможно, она поняла, что в патриархальном мире никому ничего не докажешь, несмотря на весь ее ум. да. Ее пытались с ней, но ну, в любом в любом из этих двух случаев да, с ней поступили плохо. Совершенно незаслуженно плохо, да, всю жизнь она помогала своему мужу, и, и, и поддерживала его. Мы не включили некоторые отрывки, да, например, она послала своего мужа за сестрой, мы помним про сестру, да, которая оказалась в Риме, в публичном доме, и он ее оттуда вызволил. И говорят, что в тот момент она ему понравилась. Вот Это первая версия, что случилось с Брули, что он нашел с ее сестрой. Вот. А еще у них был такой эпизод, когда Раби Мэйер был на молитве, и пришел домой, и а два сына его умерли. И Брурья ему об этом сказала только после того, как он зажег абдальную свечу, чтобы вот он выполнил все свои необходимые заповеди, да, чтобы, потому что потом ему, конечно, было не до этого. То есть она была очень стойкая женщина. И мы видим, к сожалению, вот такой финал. Тут дуэль умов, где смерть Брурии выступает как некоторый интеллектуальный вызов даже. То есть эта женщина, чья эрудиция, проницательность, острый ум обеспечили ей место рядом с мудрецами Талмуда. Но, к сожалению, ее репутация, попав в руки позднейших комментаторов, претерпела немало жестоких причуд. И очень интересно, что мы тут редко видим Брурию, выступающую в роли матери, или, которая воспитывает, еду, воспитывает детей, готовит еду или покупает продукты на рынке. Вот только один эпизод я вот с детьми встретила, когда мы подбирали материал. И вот Чаще она говорит и действует, как будто сама была одним из раввинов. И она сделала практически невозможное для тех времен патриархальных. Она заявила себе не только как о женщине, жене и матери, а как о человеке, который полон духовной и интеллектуальной мощи. И как раньше сказала Мария, у нас еще есть одна очень яркая женщина, которая тоже о себе заявила в мире, где управляют мужчины. Это Двора. Кто еще может зачитать крови Елены Марии? И продолжили, и продолжили сыны Израиля делать злое в глазах Господа. Худ умер, и передал их Господь в, руку, в руки Иавину царю Кинаана, который царствовал в Хацоре. А предводителем войск его был Сисра, и он обитал в Харашет Хагоем. И возопили сыны Исраиля Господу, ибо девятьсот колесниц железных у него, и он теснил сынов Израиля крепко двадцать лет. А двора жена пророчица Лапидота, она судила сынов Исраиля в ту пору. И она вот седала под пальмой дворами, шрамой и бейт-элем на горе Эфранма, и восходили к ней сыны Исраиля на суд. И послала она и призвала Барака, сына Авенуама, из Кедыш-Нафтали, и сказала ему, «Ведь повелел Господь Бог Исраиля тебе, увлеки на гору Тавор и возьми с собой десять тысяч мужей из сынов Нафтали и из сынов Звулона, и привлеку я к тебе к потоку Кишон-Сисру, предводителя войска Явена» и его колесницы, и его многолюди, и отдам я тебе его в руки, и отдам я его в руки тебе. И сказал ей Барак, если пойдешь со мной, то пойду я, а если не пойдешь со мной, не пойду. И сказала она, пойти-то я пойду с тобою, но только не будет славы тебе на пути, каким ты идешь, ибо в руки жене передаст тебе Господь Сизру. И встала двора и пошла с Бараком в Кэдыш. Книга Суди, глава четвертая. Спасибо большое. То есть мы видим, что мы тут переносимся с вами уже в эпоху судей, да, это было чуть раньше, чем история с дворой. И а, что же мы тут видим, какие роли играла двора? Были ли характерны для женщин тех времен? Кем была двора из этого текста? Судья. Несколько... Судья, да, еще кто? Пророчица и судья. Пророчица Я... и судья. Хотя женщины Поскольку... не были судьями. Вот, единственная женщина, единственный человек, чей суд описан а, а, в Танахе. И, и еще она, кроме, смотрите, она уже у нас судья, она пророчица, и что она еще сделала? Возглавила, возглавила, возглавила еврейскую армию, да, в то время, когда ни одна женщина на эту роль не претендовала. А роль вождя вообще в древности была для женщины не особо характерна, а двора была еще и судьей. И а, это одно из самых памятных событий, вот эта военная в эпоху судей, и благодаря этой кампании а, на земле Израиля мир воцарился на 40 лет. Это все обеспечила женщина двора. Можно дальше? Следующий слайдик. Угу. Смотрите, это уже песня двора. Вы знаете еще песни женщин, которые мы встречали в Танахе? Еще, может быть, чью-то песню вспомните. «Мирьям». Мирьям. Мирьям да? Да. Спасибо большое. Вот всего лишь две песни женские до нас дошли. Их голоса остались запечатлены вот в таких наших древних первоисточниках. Смотрите, что же она поет? Кто-нибудь зачитайте, пожалуйста. Ну, давай я прочитаю. Спасибо. И воспила двора и барак сын Авинуама, в тот день, говоря, когда бывает распущенность в Исраиле, когда доброволит народ, благословите Господа. Услышьте, цари, внимайте, вельможи. Я Господу, я воспою песню, возглашу Господу, Богу Израиля. Господи, когда ты выходил из Сеира, выступал с полей и дома, земля содрогалась, и небо каплями изливалось, и облака изливали каплями воды. Горы растекались перед Господом, это Синай перед Господом Бога Исраэля. «В дни Шамкара, сына Анада, в дни Иаэли не стало караванов, и путями ходившие стали ходить окольными тропами. Не стало открытых селений в Исраиле, не стало, пока я не восстала. Двора, я восстала, мать в Исраиле. Избрать Богу новых, чтоб тогда воевать во вратах, щит виден ли будет, и копье средь сорока тысяч в Исраиле. Сердце мое к законникам Исраэля, доброволевшим народе, благословите Господа» кто ездит на белых ослицах, восседает в суде и идет по дороге, молвити, пригласи меж водопою, там да воздадут за милости Господа, милости в открытых селениях его в Израиле. Когда спустились они к воротам, народ Господень, воспрянь, воспрянь двора, воспрянь, воспрянь языки песен. Спасибо большое, Оль. Помните, вы нам сейчас рассказывали о первом дошедшем до нас диске с, так сказать, именной поэзией. Да, да, да, что-то походит. Видите похоже. параллели, да? Mm -hmm. Вот как, как похоже, перекликается. Тут тоже от первого лица она не стесняется, она называет себя. Вот воспела двора, восстала я, мать в Израиле. То есть она нисколько не замалчивает свою роль, что очень Тоже и... двора воспела двора, я двора вот постоянно повторяю. Да, да. да. То есть мы видим, что... Она адекватно оценивает свой вклад э, в данный момент в историю свою, э, своего народа, да, и то, что нас спасла, и то, что она сделала для народа. Сейчас мы посмотрим, интересно, что же нам говорят мудрецы дальше, как в мидрошах уже предстает двора, какой в последующем. Кто-нибудь еще может зачитать? Давайте, Давайте я зачитаю. Марин, давай ты, Спасибо, Марин. Да. Мезуза Давид. Жена Лапидота. Это значит, что достойная женщина проборно и расторопна в своих делах, как горящий факел. Раши. Она была жена Лапидота. Другое объяснение. Она делала петели для храма, и поэтому ее называли таким именем. Согласно Медрашам, Барак – ее муж. Эти имена имеют похожее значение. Лапид – язык пламени, а Барак – молния. Мудрецы говорили, подобно тому, как у Пальмы одна сердцевина, так и у сынов Израиля в ту пору было единое сердце, обращенное к их небесному отцу. Подобно тому, как Пальма дает мало Тени, так в ту пору малочисленные были следующие авторы, ведь иначе со всех концов земли не стали бы приходить к женщине на суп. Бедраш Танадве или Ягу. Я свидетельствую и призываю свидетелей неба и землю, будь он из Израиля или бой, будь он мужчина или женщина, будь он раб или рабыня. Все в соответствии с его делами, которые он делает, в той же мере на нем почивает Божий дух. То есть, задавая вопрос, как же женщина выдвигается на первую роль, когда есть достаточно серьезные претенденты из мужчин, автор Медраша отвечает, пророческий дух почивает на, на человеке только по его делам. Спасибо, Марин, большое. Что мы видим в этих Медрашах? Немножко разный подход, видим? Угу. К... Да тому, что делал Двора. То есть, смотрите, первый э, Медраж и последний, что он говорит? Первый говорит, что просто жена Лапидота – это расторопная женщина, никакая не жена никакого не Лапидота. И заключительно говорит, что пророческий дух почивает на человека в зависимости от его дел, а не от пола, да? не от гендерной принадлежности. Но вот Раши и другие мудрецы, э, что нам говорят, что она была жена Лапидота, вот там. И это, и Барак и был ее мужем, вот они вместе там пошли, то есть как бы уже тут семьей пошли воевать, да, уже не одна она там повела все. А, и мудрецы говорят, что потому что вообще не было следующих историй, поэтому только пришли к женщине на суд, не потому что хотели к ней идти, а потому что больше не было вариантов, то есть что мы видим здесь, что от безысходности только пошли к женщине, несмотря на все ее великие дела, то есть... А, это опять о чем нам говорит, помните, когда-то мы на одном из вебинаров говорили, что в зависимости от отношения к женщинам, авторов определенных произведений, они и подбирают под них разные истории. То есть, то есть это у нас как раз вот этот вот слайд демонстрирует тоже вот это вот разное отношение к женщине и к ее достоинству. А был такой интересный ученый Макс Фейбер, и он описал правление судей как период лидерства, который основан на индивидуальной харизме. То есть судья – это прирожденный харизматический лидер, чей социальный статус не имеет значения, поскольку в обществе нет бюрократического аппарата и наследовало социального расслоения. Соответственно, судьей может быть да, только пророк, потому что это было обязательно условие судейства, судейство было следствием пророчества, вот. и, и судья еще выполнял военные функции. И все мы это видим в одной женской фигуре двора, да? то есть Получается, что Двора тоже вела нехарактерную для женщин той эпохи жизнь. То есть она воплотила в себе три мужские такие функции, обычно, которые всегда берут на себя мужчины. Очень интересно знать эти примеры и видеть в прошлом для себя образцы для подражания. Да? Это не сейчас мы стали такие женщины эмансипированные, мы можем быть и тем, и тем, и тем. У нас есть женщины-авторитеты да, религиозные, как Брури, например. У нас есть женщины воины, пророчицы, судьи. И давайте об этом не будем забывать, не будем забывать о своих возможностях и правах быть тем, кем мы захотим. Спасибо. Ну, что, да, изучаем так эту историю как женщина, что женщина имела такое право в древнем мире, все-таки э, имела право да, быть саму, собой, выбирать что-то, хотя это было сложно и тяжело для нее. И, ну, а что касается дальше, если мы коснемся истории, например, средних веков, то здесь женщина полностью потеряла это право, и э, не зря феминистки в свое время, суфражистки, потом феминистки, начали добиваться вот таких, таких прав женских. Но сейчас, что у нас сейчас? Несмотря на большие успехи, которые женщины все-таки, э, которые добились современные феминистки, в нашем мире все живые патриархальные устои которые ежедневно травляют жизнь тысячи женщин а чтобы мы не говорили что семинизм нам не нужен что у нас есть все права все права что женщины имеют право на выбор женщина многим с раннего детства внушают что они должны быть хорошими и главное предназначение в жизни быть хорошей матерью и женой а совсем всем останешь справиться и мужчины и кстати женщины сами того не осознавая становятся зависимыми. Они отказываются от своих истинных желаний и устремлений в угоду интересам своих близких. Главное – быть покладистой и желанной. И эта цель заслоняет собой огромное количество возможностей. Женщина ограничивает себя в самоопределении, независимости, карьере и власти. Вместо того, чтобы искать себя, она старается понравиться окружающим. Нет приемлемой обществом личной жизни? Тогда, может быть, у тебя успехи в работе? А если нет, то зачем ты живешь? Кем ты хочешь стать через пять лет? Выбери что-нибудь и следуй за мечтой. Несколько раз в день мы проходим такие полезные диалоги с собой или окружающими. И так хорошо выучиваем правильные ответы, что начинаем верить в них сами. И вот эти гендерные роли, которые навязаны, они конструируются и закрепляются через такое стилизованное повторение в действии. Сейчас 21 век, да? заканчивается первая четверть 21 века практически. Ну и как несколько, наверное, десятилетий назад трехлетние дети отвечают на вопросы о различии полов и гендерного поведения без колебаний и очень стандартно. И игры детей очень хорошо иллюстрируют распределение гендерных ролей. Вот сейчас вы на слайде видите не какие-то абстрактные картинки, которые взяты с интернета, где стереотипы есть, и как дети играют, демонстрируют гендерные роли. Это реальная фотография, которая сделана полгода назад в одном из детских садов Беларуси, где трехлетние дети играют в игру. И на этих фотографиях вы видите, как очень хорошо здесь определяются гендерные роли. Надо сказать, что в эту игру они играли под руководством воспитателей. И здесь мальчики, которые чем-то занимались, что-то там строили, что-то там делали, Они, девочки в это время, как хозяюшки готовили еду, мальчики пришли и сели за столы, а девочки, вы видите на фотографиях, их обслуживают. 21 век, ничего не меняется. Дети понимают, что должны делать девочки, что должны делать мальчики. И было бы неплохо, если бы такие фотографии э, менялись, да? что сидели за этим столом мальчики и девочки, а подавали чай и другие там продукты, тоже и мальчики, и девочки. Тогда, бы, наверное, было хорошо говорить о том, что гендерные роли распределяются у нас очень хорошо хотя наверное если мы говорим о гендерных ролях то может быть и мы не будем навязывать людям те, то что они хотят если женщина хочет заниматься вот подавать по стол быть женой хозяйкой наверное это тоже нормально вот, как вы думаете лена ира мне кажется действительно если женщина находит себя в семье да Заботе о детях, какое-то создание, не знаю, супер уюта, и она в том самом э, тем самым реализует тот потенциал, который в ней есть и творческий какой-то, и душевный, и всякие всякие разные. Ей это нравится. Не нужно, может, ей делать карьеру, зарабатывать высокую зарплату. Она счастлива тем, что она в семье и делает для семьи. Девочки, можно делиться тоже своими мнениями да. там в чате, я вижу появляются. И у меня есть такие подруги, которые действительно нашли в этом счастье. Да. Да. Это уже немножко, наверное, другая, другая крайность, да, когда говорят, ну что же ты сидишь дома все, да, не развиваешься, там, не, не строишь карьеру, да что же это такое? Угу. Ну вот я считаю, что некоторые люди путают понятие равной и разной. Угу. То есть если мужчина и женщина, например, они действительно равны, то есть они имеют одинаковые права, но все-таки предназначения у мужчины и женщины разные. Потому что мужчина, он защитник и добытчик. Женщина больше, у нее что-то мягкое должно быть. То есть если женщина занимается мужским трудом, она просто обрубляется, омужичивается. А если ей нравится этим заниматься? Ну, <связывается> даже если ей нравится, но... Мы здесь опять на газон да, стереотип, да, что мужчина да, должен, должен быть добытчиком. Нет. Почему он должен быть добытчиком? А если у мужчины не получается, а у женщины получается, да. ну почему не отдать? Ну вот, например, у меня папа, он да. занимался хозяйством и воспитывал меня, то есть в то ну, время, когда мама шила, вот. Но это было исключительно в то время, когда все разваливалось, фабрики забот стояли, и папа мог да. себе найти работу в соответствии с уровнем своего образования, только сторожем на стройке. Потом, когда все это немножко устаканилось, все как бы началось ну как бы снова То есть, мама продолжала естественно работать а папа пошел работать на фабрику правда уже частную угу. ну, это, это интересно, вариант они распределили а -а -а. да в а времена учиться? да женщина находит себе извиняюсь потенциал взять все в свои руки да и лидерские позиции взять и стать добычицей это миллион таких фактов именно когда угу. во время кризиса мужчина чуть-чуть ну, тормозит или не знает что ему делать женщина собирается быстро потому что как мы знаем, на ней вся семья держится, как правило. Спасибо. Вот вся проблема в том, что мужчина в таком случае сначала начинает себя корить, что вот он такое такой ничтожество, а потом начинает тупо пить. Ну, это, по крайней мере, в России большинство так. Не, не совсем так. Но это, опять-таки, гендерный стереотип, который мы воспитаны так со времен царя Гороха. Я просто могу, я не буду говорить про всех, я... Извините, сейчас. Я могу говорить про себя. Сейчас. У меня... Она профи или поддерживает это интересно, собачка? У, у нас лайка, которая на охрану встала, потому что я только с работы приехала. Угу. А, у меня детская мечта была стать Маргарет Тэтчер. То есть, да, вот, ну, каждый свое. Я никогда меня никто не заставлял, и чтобы я там много работала и хорошо зарабатывала. Я это умею, и меня от этого прям вот распирая чувство гордости, я не хочу вести домашнее хозяйство. То есть я умею прекрасно готовить, у меня дети сытые, чистые, накормленные. Но э, у меня, к сожалению, полгода назад муж умер, но до этого одна, одним из критериев, он работал, он неплохо очень зарабатывал, но одним из критериев, когда мы познакомились и принималось решение о совместной жизни, это то, что мою жизнь в смысле моей трудовой деятельности мы не трогаем, потому что без нее я стать домохозяйкой не могу и не хочу. Да, соответственно, если он приходил раньше с работы, готовил он, если я, то я. Но э, говорить о том, что э, девочка может зарабатывать, ну, женщина может зарабатывать только в случае, если вдруг у мужчина или мужчина слабее, или там какие-то сложности, Но не всегда так, мы все разные. И у нас есть возможность, я не думаю, что, извините, вот приведенные примеры, что ее заставляли быть судьей, и была такая большая сложность в тот период, она это делала, она потому и добилась таких результатов и вошла в историю, что она делала то, что ей было вот, ну, скажем так, по душе, поэтому она могла вложить еще и душу и все свои силы вот именно в занятия, которым она занималась. Вот как-то так. Мне кажется, и, и по душе, конечно, и чувство ответственности, да, какой-то боли за... И, и, и, может быть, не было рядом такого лидера, другого? Скорее ну, всего, это... но понимаете, давайте скажем так, может mm -hmm. быть, и не было, но если бы она не была изначально лидером, она бы не подхватила и не смогла занять эту, ну, вот это место. Mm -hmm. Это тоже нужно определенный склад характера, склад ума. Ур... Извините, это знание, это же надо, чтобы конечно. тебя слушали. Конечно, конечно. Кто да. особенно, сейчас -то их не всегда получается, чтобы слушали, а в то время. Это какой надо было быть образованный и сколько всего знать, чтобы еще и уважение получить от них. Потому что всегда же вспомните первое, что а это жена, жена, мать, хозяйка, а здесь судья, возглавила войско. Пророчица и воительница. Да, про руки гендерные вас. роли. Да, да. Но Мидраши и... все равно мы уже ей, видите? Ну, и куда ж не... мы же мы Ну, что? Дали, дали мужа. Угу. Вот, спасибо, спасибо, Марьян. Кто-то еще хочет сказать, девочки? Ну, то есть всегда у нас есть выбор, и мы должны подумать о себе, что хотим мы, да? что на самом деле мы хотим, что чувствуем, куда хочется пойти, и не оглядываться на то, что скажут тебе, или какие стереотипы гендерные существуют. Да? И у нас всегда в проекте Кешер, да, и среди наших знакомых, думаю, что найдется очень много таких достойных женщин, которые могут являться для нас примером свобода мысли, самостоятельности, ответственности. Они точно знают, что есть такое искусство добра и справедливости. И я призываю женщин России присоединиться к большому празднику ханукальному, который устраивает проект «Кешер России» 2 декабря, и вместе с нами зажечь свечу за ту женщину, которую она считает достойной, и светлой и много многосиграющей в ее жизни. Я знаю, что женщины проекта «Кешер» тоже встречаются, да, Оля? Да, 4 декабря. 4 декабря. Так что мы вместе будем зажигать ханукальные свечи за общество равных возможностей для мужчин и женщин, чтобы мы могли реализовать все свои права, привилегии, наши желания. И за это стоит зажечь свечу. Да, и еще хочу сказать, что проект Кешер всегда принимал самое активное участие в акции 16 дней без насилия. Да, если вы откроете Facebook, если вы откроете сайт, столько интересных историй. Я вот даже накануне нашего мероприятия решила вспомнить и дошла даже фотографии своих студентов, как мы участвовали, и многих-многих девочек из разных городов, какие интересные акции при придумывали, изобретали, и как это было действенно, в общем-то, да, Помните, останавливали мужчин, руку прикладывали, эта рука никогда не ударит. Да? И сначала это было шоком для мужчин, но когда они понимали, что это и как это, и разная была их реакция, да? но с другой стороны все с пониманием, большая часть, во всяком случае, относились с пониманием. И может быть кто-то из нас здесь присутствующих или наших подруг или в других городах действительно примет участие, и в этом году, да, я уверена, что даже примет участие, организует какие-то мероприятия, делитесь своими постами да, в сети, нам будет очень интересно. Да. И мы надеемся, чем больше вы будете знать о своих правах, о своих возможностях, тем да. более вы будете защищены от каких-то негативных проявлений по отношению к вам. Потому что чем человек более уверен в себе и харизматичен, тем, мне кажется, меньше на него будут всякие нападки, и он таким образом защитит себя от насилия. Да. Так что давайте вместе развиваться, учиться, становиться более сильными лидерами. И не стесняться, и не стесняться обращаться за помощью, за вопросами. И маленький анонс у нас сейчас на Фейсбуке выкладываются посты. Посмотрите, мы нашли замечательных женщин, юристов, психологов, которые готовы дать консультации женщинам в индивидуальном порядке. Так что смотрите, там есть все контакты и по самым разным вопросам. Вот хочется еще говорить, говорить и говорить, только мы с вами не расставаться. Mm -hmm. да? так не часто well, хорошего понемножку. Да. Да. В следующий раз встретимся и еще поговорим. И еще Это поговорим. как бы пришло мне на ум сейчас такое, как лозунг. Да? Нет привилегий, права", да ну, права. Да, мы хотим, да. чтобы наши права не были привилегиями, чтобы они да. были постоянными, постоянными да, реализуемыми. Немножечко, наверное, и от нас с вами зависит, насколько мы будем продвигаться в том, чтобы действительно женщины могли реализовать свои права. Спасибо большое, и большое спасибо нашей невидимой Кате, нашему админу техническому, которая помогала нам тоже проводить наш сегодняшний вебинар. Спасибо, Екатерина Сверидова, огромное, за постоянную поддержку вебинаров, за твой профессионализм. Это очень всегда значимо спасибо огромное да и в эту ханукальную неделю когда вы будете зажигать свечи за женщин не забудьте сказать добрые слова тем кто рядом с вами да вашим подругам вашим коллегам это всегда хорошо и поднимает самооценку у всех мы желаем вам светлой счастливой радостной хануки вашим семьям здоровья мира в доме света тепла делитесь своим светом с другими от этого он только прибудет как самая